Приветствую всех! Рад видеть вас на моем канале. В данном видео я не расскажу как сделать, а расскажу где взять подставку для патронов при снаряжении. Сразу скажу, подставка будет банальная, можно так сказать колхозная, но она имеет место быть, и в принципе когда наши деды охотились, они использовали всевозможные подручные средства, так же как например пыжей, растут цены, и поэтому не все могут приобрести, но у кого-то просто давит жаба. Поэтому я сейчас расскажу о данной поставке. Где взять ее? Идем в пятерочку, покупаем вот такие вот конфеты, кракунов. Кушаем с семьей, с друзьями, с кем хотите, под чаек, под коньячок. И после этого ее не выбрасываем, верхнюю часть я использую на прокладке для патронов нижнюю часть не выбрасываем оставляем и здесь вот имеется вот такие отверстия их ровно 21 штука то есть по 21 патрон да можно в принципе сказать колхоз но в принципе имеет место быть то есть я сейчас расскажу диаметр Отверстие какой, ну, даже покажу, измерю штангенциркулем, измерю донцы гильзы. Ну, в принципе, я знаю размер, но просто покажу на видео. Да, данная колхозная подставка и свою функцию выполняет. А сейчас данную подставку я покажу в работе. Сниму размеры, беру штангенциркуль и измеряю. 29 миллиметров. Теперь отставим в сторонку и померяем донцы гильзы. Буду ориентироваться вот на эти звездочки, то есть серединку 22. 22 миллиметра, то есть на 7 миллиметров больше, но данная подставка выполняет функцию. Сейчас я покажу с одним патроном то есть вот, он стоит даже если что-то не так то есть видите он не перевернется то есть при том когда он будет иметь вес то есть там будет пора дробь то естественно он не перевернется видите даже если наш патрон перевернется но я в этом сомневаюсь то дробь высыпется в наше отверстие и их можно будет легко собрать то есть не надо будет бегать по полу их собирать то есть видите то есть даже если сильно теперь сейчас поставлю все патрончики и покажу как это смотрится со стороны кидаю патрон видите то есть он не падает а удачно застревает То есть, видите, даже если бросить его, ну, вдруг мало ли вы выронили патрон, то все равно он удачно застревает. То есть, как-то так. Вот такая коробочка. Вот смотрите. Видите, не переворачивается. То есть, смотрите, как трясу. Даже то есть, если вы заденете стол, то патроны не упадут. Ну, смотрите, как их трясу. Вот так потрясем. И видите, это все на весу. То есть если на столе. То есть они даже не переворачиваются. Вот как она выглядит со стороны. Да, видим, что диаметр больше отверстий. Но еще раз покажу. Подставка выполняет свою функцию. Использовать данную подставку или нет, решать вам. Помню, совсем недавно Жекмастер продавал за 900 рублей. Сейчас, естественно, цены выросли и намного. Вот у нас сейчас Март. Поэтому я думаю, что цена увеличилась примерно в два раза, ну, может в полтора. Поэтому использовать или нет, еще раз повторюсь решать вам. На этом я свое видео. заканчиваю, ставьте класс, дизлайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!